души на земле не боги пишут книги не божие рабы их пишут люди звери для легкого пути забыв про цель у жизни встаешь на легкий путь не вспомнишь не собьешься не одинок ты тут то книжников задача дух подвязать на нить и связки этих нитей в пучке в одном водить от бога отрывают подвязывают дух Бог знает эту тайну, последствия не ждут. Отправленный на землю, Дух не поспать пришел, Исполнит Дух задачу, которую нашел.